Здравствуйте, дорогие друзья. Наши трансляции, и так как мы сделали новую рубрику новости, поэтому хочется сейчас начать с новостей, потом дальше хочется все-таки перейти от всех, потому что почему-то в последнее время только грустные новости. Хочется перейти, сделать такую вот небольшую рубрику, хочу сделать, которая будет называться Улыбнитесь. Я нашла очень много хороших анекдотов. Вот, Поэтому немножко улыбнемся. Но для начала начинаем, что нам пишут наши таблоиды, издания в Google о наших последних новостях. У нас сегодня в Днепропетровске холодно, минус 4, вот. минус 4, солнечно, ветер такой вот. вот. Ну, зима к нам пришла на пару дней, никак не может уйти, скажем так. Не было зимы, и, и она не хочет нас и покидать этот холод, не хочет. Значит, первое, о чем пишут в Днепропетровской области, вводятся новые карантинные меры. В связи с массовым возвращением людей из Европы, это было вчера подписано на, на, в совета и облгосадминистрации о том, что надо ужесточить карантинные меры. Мониторинг жителей. Местными органами власти будет проведен мониторинг жителей области, которые вернулись или планируют вернуться из-за границы. Также должно быть организовано их перевозки к местам проживания. При необходимости подписывается информированное согласие, Устанавливают наблюдение в, 14, в течение 14 суток. Ну вот такие вот меры. Интернет умилен украинцами. Новая почта назвала отделение, которое я закрыла из рантина. Жена Малиновского рассказала о новых правилах в Бергамо, в панике. Такие вот новости нам пишут интернет издание Google. А сейчас перейдем, перейдем к прекрасному. Вот Я вот хочу, веду такую рубрику, которая будет называться «Улыбнитесь». И здесь хочу вам прочитать, мне очень понравились, очень понравились некоторые анекдоты, поэтому почему бы с утра и не... Так, следующее. С рубрики «Улыбнитесь». Вот лежу и думаю, пол бы надо помыть, белье постирать, погладить, цветочки полить, щита оплатить. Лежу и думаю, хозяйственная я, однако, женщина. Глупенькая, ну что ты так переживаешь, что грудь у тебя первого размера, зато ноги, вон, 44 -го. Моя встреча с ней была одной сплошной ошибкой. Все отношения надо было рвать еще так, где рыбы. Ее не пахло, жарьте мясо. Девушка в магазине выбирает подарок для своего возлюбленного и просит совета у продавца. «Скажите, а чем он у вас занимается?» – спрашивает тот. Он поэт. «О, как это романтично! Просто не знаю, что вами посоветовать. Может, возьмете эту корзину для бумаг?» Не всякая девушка верит в любовь с первого взгляда. Потому что трудно вот так просто на глаз определить точно, кто из них до да сколько денег зарабатывает. Не зли меня, слышишь? Достаточно просто не делать гадостей. В доме, где есть дети... Идеальная чистота может быть только в вазочке с конфетами. Да и то не в каждой. Что это с тобой? Ты так сильно похудела. Я очень страдаю. Мне изменяет муж. Так разведись. Пока не могу. Хочу сбросить еще килограммов в пять. Начальник секретарши. Это письмо очень важное поэтому положите его рядом со своим лаком для ногтей. Есть, только они называются смертными грехами и запрещены. И как запрет действует? Какое там? Рефлексы-то безусловные. «Сила есть, ума не надо», — сказал Геракл. «Красота есть, ума не надо», — заметьте. Молнии есть, ума не надо, отрезал Зевс. Ум-то есть, а толку, устало вздохнул Аристотель. Есть у меня зрители, пишите что-нибудь. Как вам? Может быть, может а, значит так. Пишите, друзья, добавляйтесь, пишите. Вот потом я вам прощ... очень есть а, салат с йогуртом прочитаю. Значит, на салат с йогуртом мы берем три яйца, одну четвертую, одну четвертую кочана салата айсберг, салат такой есть, одна банка горошка, одна банка тунца в соку, 100 миллилитров йогурта одна чайная ложка горчицы сухой, соль и перец. Как готовим? Яйца отварить и нарезать полукольцами. Один желток оставить для соуса. Айсберг нарезать некрупно. Тунец размять вилкой. Горошек откинуть на сито и слить лишнюю жидкость. Для соуса смешать в миске йогурт, растертый желток, горчицу, соль и черный перец. Смешать в миске все ингредиенты и заправить салат соусом. Перед подачей на стол убрать салат в холодильник, чтобы он немножко, чтобы он немножко, чтобы был вкуснее, скажем так, лучше всего. Правильно? Так, друзья. Здесь еще столько есть рецептов, я вам потом напишу и расскажу о них. Вот. А сейчас все-таки мне нравится, мне нравится рубрика «Улыбнитесь». Меня никто не любит, а я тебя люблю. Тьфу ты! Неужели трудно просто помолчать и меня выслушать? Парень идет по улице. Увидев пожилую женщину, спрашивает. Бабушка, скажите, пожалуйста, как побыстрее попасть в больницу? В больницу? Побыстрее? А ты мне еще раз, бабушка, скажи, попадешь побыстрее в больницу. Мужчины, если у вас увеличивается лысина и растет живот, не отчаивайтесь. Просто считайте, что из отважного римского полководца вы превращаетесь в зажиточного римского сенатора. В самый разгар романтического ужина в ресторане муж улыбнулся и сказал, «Дорогая, ты удивительно красива при этом освещении. Нам надо такие лампы домой купить». «Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, ты сидел бы без работы». Вчера, пока еще эту рубрику, вчера э, новость узнала, мы созванивались с нашими, э, с Латвии. Оказывается, в Латвии тоже введены, э, ну сейчас понятно, по всему миру введены карантинные меры. Вот. Но вот чем интересна Латвия, а именно Венспилс, значит там в магазинах повесили на входе перчатки, и маска. Вот когда ты заходишь в магазин, человек, которому надо зайти в магазин, одевает маску, берет перчатки. Вот. Для того, чтобы меньше друг с другом контактировали открыто. Вот следующий, следующий интересный анекдот. Сегодня я узнала страшную правду. Оказывается, когда любимый говорит, он имеет в виду то, что говорит а не то, что я додумываю. Кошмар. В светском салоне лорд кичится своим. Никогда в жизни. У них тогда уже была собственная яхта. Начальников в хорошем настроении можно запросто перепутать с человеком. Если только миг между бывшей, и будущий именно он называется жизнью. Это мужчины это говорят. Соседи у нас абсолютно честные люди. Неделю назад поставил пакет с мусором на площадку. Так и стоит до сих пор. Никто так и не забрал. Дорогой, что тебе приготовить на ужин? Ничего. Ничего. Родной, я даже больше любить тебя сейчас стала. Легче всего сносить обиды, когда ты сидишь за рулем бульдозера. У Коста-Рики государство в Центральной Америке с населением более 4,5 миллиона человек. У них нет армии. Решение ее ликвидации было принято после окончания гражданской войны. В 1949 году закреплено в Конституции. С тех пор Коста-Рика единственная страна своего региона, где нет банских войн и военных переворотов. Вот так, там где нет оружия, там там нет и войны. С какой стороны от дамы должен идти джентльмен? С той, где находятся витрины. Боксер перед боем. Девушки. Дорогая, может быть, встретимся потом в кафе? С удовольствием, дорогой. Только держи в руках какую-нибудь газету, чтобы я тебя потом хоть узнала. Мама, у меня для тебя хорошие новости. Вовочка. Неужели пять по алгебре? Я слышал хорошие новости, а не волшебство. Вот э, мы редко задумываемся, какова история слов, а ведь это интересно. Гараж. Первыми данное слово стали использовать французские моряки от известного им глагола «гаре» – причаливать, швартоваться. Они образовали так называемый гараж, пристань, причал. Ну а с появлением автомобиля и другого транспорта слова, это слово «гараж» стало означать «помещение, куда убирается на стоянку транспортное средство». Вот такие еще есть курьезы. А сейф-то «Открылся» называется. Путешественник. Угу. Путешественник Стивен Милз как-то посетил музей наследия Вермиллена в штате Альберта. Там мужчина услышал историю одного из экспонатов сейфа местного отеля «Брансвик». Гостиница закрывалась в 1900, закрылась в 1970-х годах. Код замка никто не знал. И все это время сейф оставался закрытым. Стивен был заинтригован и решил попробовать простейшую комбинацию 20-40-60. И она оказалась ключом. В тот момент моя челюсть ударилась о пол, поделился Стивен. Внутри 900-килограммового сейфа сокровищ не оказалось. Только старые чеки, блокнот официантки и квитанции отеля. Но теперь у музея просто нет отбоя от посетителей. Вот э, еще такое... Дело вкуса. Соевый соус пришел к нам сравнительно недавно с восточной кухней. Его популярность возросла. Для одних он оказался просто находкой, а для других просто незаменим. К рису, рыбе и морепродуктам. В кулинарии стран Азии он возведен в культ. Там без него практически не могут жить. Ох, и тяжело же это быть добрым. Постоянно злишься на тех, кто не добрый. Директор сотруднику, знаете, молодой человек, по-моему, вы начинаете работать лишь тогда, когда я обращаю на вас внимание. И не надо сразу так активно полы мыть. Все-таки вы у нас программистом работаете. Представляешь, я вчера написала на грязной. Машине соседа, помой меня. И что? Сегодня иду и вижу, машина такая же грязная, а ниже моей надписи строка. Приходи, помою. Два солдата убирают территорию части. Один спрашивает другого. Слушай, а правда, что земля круглая? Ты только старшини, старшине этого не ляпни, а то равнять заставит. Роза жизни. Вчера было рано, завтра будет поздно, а сегодня некогда. Турист в Лувре буквально замер перед скульптурой девушки с фиговым листом. Он стоял так долго, что экскурсовод не выдержал. Мсье, вы ждете осени? Немножко улыбнулись. Вот... Здесь, здесь только всего. Смотрите, оба диета. Ну, понятно. Полезные продукты для зрения. Мы знаем, что любая зелень, овощи, особенно из семейства крестоцветных, все виды капусты, фрукты, ягоды, особенно темного цвета, черника, голубика, черный виноград, ежевика, это все полезные продукты для зрения. Рыба, которая богата омега-3 жирными кислотами. Сельдь, скумбрия, лосос, выловленные в дикой природе, а не выращенные на ферме. Домашняя птица, иногда красное мясо, бобовые два раза в неделю. Предварительно лучше замочить холодной водой, чтобы уменьшить, уменьшить фитаты, которые могут блокировать усвоение ценных веществ зерновые продукты. Вместо белого хлеба э, надо кушать хлеб со трубями или ржаной. Полезные жиры и мясо, э, извините, полезные жиры и масло. Кокосовое масло, оливковое масло и масло авокадо. Обычная вода и зеленый чай вместо соков из пакетов и вместо сладкой газировки. Ну и, конечно же, ограничить надо алкоголь и переработанные продукты. Это все полезные продукты для зрения у нас были. А, вот еще, да, есть последний, последний такой вот, а нет, еще есть один. Так, и помните, об, об, помним об этикете. Вилки в левый карман, ножи в правой. Это правило студента. Вы приговариваетесь к штрафу в размере 5000 гривен за оскорбление государственного служащего. Хотели бы вы что-нибудь сказать на это, обвиняемый? Вообще-то хотел бы, но при таких-то ценах. Моряк рассказывает дочке. Однажды мне пришлось одному защищаться от сразу десяти акул. «Но, папа, в прошлом году ты говорил не о пяти акулах. Ты же была слишком маленькой и умела считать только до пяти». В музее группа туристов осматривает статую, под которой прикреплена табличка «Победитель». Статуя без рук, без ног, без головы. Один турист и говорит, «Представляю, как выглядит побежденность. Маленькая дочка подходит посреди ночи к маме и говорит, что выспалась. Доченька, но сейчас же ночь, все кругом спят. Ничего страшного, мамочка, я здесь немножко покричу, и все проснутся. В принципе, справедливость существует. Рано или поздно все, кто в нее верят, бывают наказаны за свою глупость. Рынок. Мужик еле тащит две здоровенные кошелки ярко-красных помидоров. «Ой, простите, мсье, где вы брали такие красные помид классные помидоры?» «Да вон, в соседнем ряду». «А что, большая очередь?» «Да никого там нет, даже продавца». «Как не войдешь в метро, там полно народа». Люди... Все едут с работы, едут на работу. Когда работают, непонятно. Сегодня я снова спас мир. От неминуемой гибели. Не верите? Но ведь до сих пор живы. Задумайтесь. Все как в фильме «Один дома два». Только без бандитов. Чтобы один, без родственников, в Нью-Йорке и с деньгами. Вот такие прекрасные, прекрасная рубрика такая, улыбнитесь, улыбайтесь с утра, будьте счастливы, будьте здоровы, подписывайтесь на мой канал, пишите мне, будем дружить. Может быть еще о чем-то вам рассказать, я всегда за. Всего вам хорошего, подписывайтесь на мой канал, пока-пока, я вас всех люблю.